Здравствуйте, сегодня не совсем обычное видео Сегодня я хотел бы скорее Таким как небольшим пояснением обойтись Возможно у вас могли возникнуть вопросы к качеству звука, съемки Сбивчивости в повествовании и так далее Но вы слишком предвзято не относитесь к этому Смотрите, заниматься этим проектом я решил по чистой случайности. Когда набрел на, если помните, первое видео самое, Дентропарк со скалой познания, и поэтому решил продолжить пользоваться оказавшимся в тот момент под рукой оборудованием. Корица коней на переправе не меняют, поэтому как вышло, так вышло. Можно, конечно, было обратиться к начальству. Ну, как вы помните, оно у нас всегда идет рабочим навстречу и поддерживает во всем. Ну, как вы также можете знать, к начальству надо обращаться с уже готовым каким-нибудь проектом экономически обязательно выгодным. Но либо же с какими-то уже. извините, белочка отвлекает меня либо же с какими-то предложениями от которых он не сможет отказаться начальник или там ваш руководитель, ну ни тем ни другим увы, я пока не располагаю поэтому как-то так ну со светом и звуком они бы мне вряд ли подсобили, а вот камеру организовать, пожалуй ну, могли бы но меня пока все и так устраивает, поэтому как бы как-то так. Еще вы заметили иногда нелогичность в моем повествовании. Бывает сбиваюсь, неуместные паузы и тому подобные грехи ораторства. Ну вы не думайте, что заводчане, люди не умеющие выразить по красоте свои мысли. Сам я тоже как бы не страдаю никакими умственными дефектами. Просто попадая на каждое новое место съемки. От увиденного размаха, беспокойства предприятия о сотрудниках. Ну, я как бы впадаю в такие словесно-эмоциональный ступор. Ну, а вы как думали? Это и неудивительно. Не, я ни на одном из прошлых мест работы не встречал такой заботы. Ну, как бы, такие дела. Ну, на этом, пожалуй, все. Постараюсь дальше по возможности освещать подобного рода места. Как бы радовать вас подобными видео, если вы, конечно, радуетесь при просмотре за меня, как бы, ну, за тех, кто здесь работает. Ну и вообще склонны к благим, к испытанию благих эмоциональных ощущений и просто радости за других людей. Как бы на этом все спасибо за внимание, всего доброго до свидания.